ЧС из-за ледяного дождя непогода подкосила ноги самых мощных лыб. Какие еще регионы пострадали от замерзающих осадков в конце ноября? И ждать ли повторения в декабре? Там, где была твердь, теперь непроходимая жижа. Распутица заставила ВСО отказаться от любых активных действий в районе Артемовска и Солидара. Почему украинцы не готовы воевать в межсезонье? геологический бульон с температурой по 1000 градусов. На Камчатке бесстрашный оператор заснял бульон извержение щавелоча. Насколько вкусная получилась картинка? Вы смотрите главную метеопрограмму. Я Вадим Заводченков. Здравствуйте. А начнем с катаклизма недели, коим, конечно же, стал первый в сезоне ледяной дождь на русской равнине. К среде под ледяной коркой оказались центральный и большая часть Приволжского федеральных округов. Интересно, что по площади эта территория сопоставима с крупнейшими странами Европы. Францией, Германией и Польшей вместе взятыми. Больше всего на наледи один. 11-13 миллиметров образовалось в чертеже.